Привет, с вами интернет-магазин Керамис. В нашем новом обзоре мы познакомим вас с коллекцией виниловых обоев Astrid бельгийского бренда GrandEco. Хотя данная коллекция сравнительно небольшая, она включает широкий спектр принтов, орнаментов и текстур. Любителей растительных мотивов порадуют несколько полотен с витиеватыми цветочными узорами. Для тех, кто решился оформить свой обитель в стиле лофт на помощь придет реалистичная имитация кирпичной кладки и льняной текстуры. Не останутся в стороне и поклонники геометрического дизайна. Сочетание вертикальных гексагонных орнаментов с яркими цветами вносит приятное разнообразие в размеренные тона коллекции. Небольшим упущением в дизайнерской части данного каталога может показаться отсутствие абстрактных форм и элементов. Своеобразным утешением для любителей последних станут несколько моделей с изображением замысловатых вензелей. Градиентная поверхность обоев переливается на стенах, что визуально расширит пространство, а модные сейчас однотонные полотна помогут осовременить интерьер. Оценивая цветовую палитру Grand Астрид, Astrid, можно без преувеличения заявить, что здесь правят бал все оттенки серого. Такая ограниченность расцветок с головой компенсируется многообразием и грамотным использованием фактур. В умелом сочетании с подходящими узорами серый цвет добавляет интерьеру консервативной строгости. Нельзя не упомянуть и про функциональные преимущества и безупречные показатели данных обоев. Каталог выпущен одной из ведущих европейских фабрик с применением передовых технологий производства. Благодаря использованию в качестве основы флизелина, обои обладают хорошей светостойкостью, не теряют своей естественной красоты со временем. Прочные, эластичные и долговечные обои Grand Eco Astrid удивят своей функциональностью даже ремонтников со стажем. Выпускается коллекция в рулонах стандартных размеров. Ширина 53 см, длина 10 м. Это значительно упрощает расчет необходимого под поклейку материала. Обои Grand Deco Astrid поражают своей универсальностью. Каждый найдет в них что-то свое. Но вне зависимости от выбранного дизайна и стилевого оформления, данные полотна наполнят ваш дом теплым ощущением гармонии и уюта. Мы всегда рады предоставить вам только лучшие и качественные обои по хорошей цене. Заходите на наш сайт и выбирайте обои вашей мечты. С вами был интернет-магазин Керамис.